Не было такой ситуации, где нельзя было, не было возможностей политической игры. И особенно в 1991 году. Если вы возьмете труд просто посмотреть институциональное устройство тогдашнего Советского Союза, вы увидите достаточно сложный ансамбль организаций ведомств, институтов значительная часть которого находилась в управлении союзного президента и в сюжете кризиса каждый институт каждая возможность может быть превращена в плотину в линию сопротивления это раз. То есть просто я когда-то специально рассматривал это состояние и просто не, не мог понять, ведь и Ельцин, и Горбачёв, ведь они оба, во-первых, были сторонниками сохранения союза, только, как говорится, друг без друга. Это раз. Во-вторых, этот, конечно, абсолютно дурацкий союзный договор августа девяносто -го года он он был нежизнеспособен и он бы ну он бы дал наверное какую-то паузу вообще любой результат любая оттяжка в этот период общего коллапса союза была бы благом потому что ну простите бывают вообще такие же Острые логистические кризисы с продовольствием. А в Российской империи было со снарядами во время войны. Но из-за этого не ликвидируют государство. Просто по случаю того, что у нас кризис. Давайте отменим государство, и кризис пройдет. Вот. Это можно, из кризиса можно выходить большим количеством способов. Опять-таки вам надо искать, с кем вы будете выходить, кто хочет с вами выходить. Я вас уверяю, может быть, это будет звучать парадоксально, но э, до 23 августа 1991 -го года, до 22, -го, случае, точно, вот, э, президент Украины Кравчук э, был потенциальным участником коалиции сохранения Союза. Но его же надо было заинтересовать, с ним надо было разговаривать. А что сделал Борис Николаевич, дорогой, он распекал Михаила Сергеевича Горбачева на глазах у Кравчука. Любой из нас бы сделал из этого выводы. Кравчук кинулся в Киев, пока его не арестовали, и объявил независимость. То есть, с его точки зрения было нормальное действие. То есть потенциал коалиции был очень большой. Трагического состояния, на которое потом начнут ссылаться реформаторы, вы эту, в любой книге каждого из них вы найдете мантру «Гайдар спас Россию от голода и гражданской войны». Вот мы сейчас, как говорится, как, как пеу Барт, спасибо вам. Я горюсь у костра. Значит, э, э, это чепуха. То есть, конечно, была острая ситуация. И никто не может гарантировать, что Союз в следующем такте не впал бы в острый кризис. Но, э, как говорится, этого теперь не проверишь. Я не вижу. Я готов разбирать политическую ситуацию, только не на уровне газет. И я не вижу ничего невозможного в этой ситуации. Просто был выбран ложный ход. Вот тот самый, который, так сказать, вы в книге Буковского найдете этот пример. Я его очень люблю. Тест на психо. Вот, психо спрашивают, как быть во время железнодорожных катастроф. Э, страдает хуже всего страдает последний вагон. Псих всегда отвечает, отцепите последний вагон. Вот, вот собственно говоря, это и была моделью модель, э, Беловежских соглашений. Потому что Украина, как мы видим сейчас, ничего не выиграла от э, Беловежских соглашений, последовавшего за ним. Будапештского меморандума. Впрочем, и Россия тоже.